Самая популярная задача – вход. Это вообще просто она есть везде, она есть на любом объекте. Ну, практически не существует объектов без входа. Элеватор. Какой еще объект есть без входа? Что характеризует задачу входа? В первую очередь, это, естественно, распознавание, это идентификация, да? А вот дальше начинается самое интересное. О чем мы забываем или о чем необходимо помнить в случае работы с входом? Вход – это граница между двумя зонами. В большинстве своем в этих зонах, Разные уровни освещенности Очень часто человек, который заходит через вход он либо слишком светлый, либо слишком темный, в зависимости от контраста Вход это тот объект, где просто жизненно необходима функция широкого расширенного динамического диапазона Вдр или расширенный широкий динамический диапазон White Dynamic Range Вопрос, кто знает, что, функция, что такое функция WDR или VDR, как в России принято кто знает, что это и как она работает. Поднимите, пожалуйста, руки. Раз, два, четыре. Функция расширенного динамического диапазона. Это функция, которая позволяет уравнивать освещенности на картинке, если на сцене есть объекты с одинаково яркой и с одинаково э, темными областями. Самый типичный пример как раз-то вход. Или, например, э, контровая <coughs> прочих окна. У вас за окном светло, здесь темно. Если я сейчас камеру направлю, например, вот на окно, то в зависимости от площади занимаемой поверхности, если большая часть площади картинки – это окно, то, естественно, камера выровняет освещенность по окну, если большая часть картинки – это помещение, камера выровняет освещенность и яркость по помещению. Нам нужно это выровнять, и для этого существует расширенный динамичный диапазон, который именно высветляет темные участки, и самое главное, не трогай светлый участок. Как это работает? Смотрите, мы, мы собрали в офисе, у нас такую картину. Такую сцену собрали, соответственно. Сделано это очень просто. Вот здесь вот, в этой части, это обычная книжная полка. То есть обычная книжная полка, <клёх> черная. Мы ее еще проложили тканью, чтобы она не отражала. Проложили черную ткань. Здесь напротив окна поставили фигурки. Базовый объект следующего образа. Площадь поверхности, площадь кадра делится 50 на 50. Чуть-чуть больше отдается предпочтение светлому участку. Именно поэтому в базе... Это вот камера на звостких настройках. Да? То есть она выровняла замечательно по светлому куску, видно здание, которое находится в окне. Да? А вот это мы включили функцию VDR. Ровно тот же самый объект, тот же самая картинка, тот же самый сенсор Sony. Вот. Функция расширения диапазона. Что здесь видно? Что идет очень серьезное высветление темных участков. Светлые участки практически без изменения. Причем вот в данном случае вариант, который здесь представлен, это очень завышенная VDR, чтобы показать разницу. То есть там VDR можно настраивать, да? соответственно, это уровень там до максимума выкручен. Это максимальный VDR, который можно сделать у Sony. Есть также функция BLC. Я думаю, вот функцию BLC все вы знаете. BLC это Backlight Compensation, это компенсация фоновой засветки. И э, мы очень любим ее использовать, но забываем, что в чем, чем отличие ВДР от БЛЦ? ВДР высветляет темные участки и практически не оставляет по мере возможности светлая. Функция BLC делает вот что. Она высветляет темные участки, но при этом идет дикая засветка по светлым участкам. Где здание? Да нет здания. Вот, вот это отличие функции БЛЦ от функции ВДР. Еще раз, вот эта базовая картинка, это с ВДР. Это с БЛЦ. Не меняли освещенности абсолютно. Есть, никакой ни подсветки, ни ламп, просто включение, выключение одной функции. Итак, вот это типичный вход. Вот это мы чаще всего видим. Причем в данном случае это очень сильно утрировано, потому что вход у нас, получается, вход из как бы снаружи, да, вход с улицы. Но если мы возьмем вот это помещение там, и вход из э, коридора, то также разница освещенно, освещенности есть. Она не такая большая, но она есть. Да? Поэтому функция ВДР, она нужна. Вот, то было вот так.